А сейчас мы посмотрим на обстановку на фронтах у нас вечернюю. Несколько сводок было, попробуем от них и отталкиваться. По Луганску ничего нету, кроме единственных новостей по Луганску. Мы знаем, что э, гуманитарную помощь раздают сегодня большие очень очереди в городе Луганске. Сегодня 15 сентября, напомню. И действительно... Э, Сегодня здесь раздавали гуманитарную помощь. Так, что мы имеем еще? Э, небольшое, видим, линию фронта изменена э, вот здесь вот возле Славяно-Сербска. Здесь показывают, что взорван мост. Вообще, в принципе, все мосты как-то взрываются. Вся инфраструктура разрушается. Э, ну вот, конечно, восстанавливать не строить. Но, тем не менее, э, чем больше инфраструктура разрушена, тем сложнее перемещения определенные. И у одной и у второй стороны. А так линия фронта в принципе не меняется. Здесь все стабильно. Остатки вооруженных сил Украины расположены между Лутугиной и Белом, вышедшей из аэропорта в законсервированном состоянии. Нет здесь передвижений, нет здесь каких-то столкновений, Держат их, ну в общем дозревают, они еще не готовы. Не готовы к употреблению. Если бы они хотели войти в переговоры, я думаю, по ближайшей рации или по просто связаться и передать сообщение или месседж, или послать э, переговорщиков, парламентеров, для них не составляет никакого труда. Ну, напомню, что здесь есть территориальный батальон под названием Айдар. А это фашисты и каратели, и пусть они там очень такие махровые зайчики, да, пушистые, на интервью, когда их захватывают в плен, и говорят, почему это о нас так говорят? Да потому что, потому что именно они терроризировали людей в Новосветловке. Это они грабили в Хрящеватом, это они разбойством занимались, убийствами, террором мирных граждан во многих-многих населенных пунктах в Луганской Народной Республике. И также они вели вот свои террористические операции из аэропорта. Так что пусть они не прикидываются э, снежными зайчиками, и так далее, и тому подобное Нет у них возможности Поотрезали им коготки Ай-яй-яй, теперь они мягкие, имеют подушечки Ну, что ж Не созрели еще эти укровские войска Для того, чтобы их либо ликвидировали, либо взяли в плен, либо обезвредили Ну и второй вариант, что у нас нет сейчас приоритетных задач Поставленных на зачистку вот этих котлов То же самое касается котла и над красным лучом Здесь точно такие же пушистые ребята сидят Я думаю, здесь еще 80-е есть представлено это танковая. Ну, вот здесь бронетехника, они передвигались по трассе н 21 Вот так вот их занесло. Далеко или близко, но занесло. Вот здесь они затормозились. Казалось бы, если они совершили такой огромный прорыв, да, такой проход от аэропорта, что бы им мешало пройти дальше? А вот здесь вот у них проблемка возникла, скорее всего, и по горюче-смазочным материалом, и по поломке техники, и, конечно же, по работе наших диверсионных групп. То есть выведены были из строя те или иные единицы, от которых они зависели. И вот они здесь застряли. Могли бы дойти бы дальше, когда еще Комиссаровка вот здесь вот и Чернухина были контролировались Дебальцевской группировкой. Но они не прошли. Проблемы у них возникли серьезные, то есть шли они, шли на своей корыте, на, на, на своей карете и вот сломалось у них колесо и теперь они не знают как его починить а ближайшие запчасти находятся далеко э, далеко от них чем это будущее им недостигаемо Граница Российской Федерации на востоке в принципе и на юге Контролируется силами ополчения а что мы видим что это за передвижение ребята пошли вспахивать огороды или что такое или им дали несколько плугов почему это они передвинулись Решили уточнить вот такую вот группировку, почему остатки вооруженных сил теперь над Дебровкой и не возле Дьякова. Или здесь не подружились, не примирились. Что такое? Может быть урожай уже собрали? Не знаю, каким образом они решили передвинуться, почему они решили передислоцироваться, мне это неизвестно. Ну как бы мы там, конечно, шутим, да, что они там уже в дружеских отношениях, нифига там этого нету. И это враг, и враг на территории нашего государства, враг на территории Новороссии. И, конечно же, его нужно обезвредить и ликвидировать. Это же задача. Просто она не ставилась до сих пор. И все вот эти шуточки в том плане, что они уже там в местных превратились, наверное, им поступают уже э, такие звоночки от жен, да, иногда. Ну, есть у них там мобильная связь или возможность там созвониться со своими родственниками. И вот, представляете, один из разговоров. Звонит жена бойцу Вооруженных сил Украины вот сюда, вот в этот вот котел, вот в этот вот э, исторический уже музей. И звонит, ты что там Васю робишь? Мне там уже кажут, что ты там же жінку собі новую знайшов. Что это происходит таке? Ну, это один из разговоров. Или там, а что вы там отдыхаете? У вас что там? куротчи що, что? Ты что, забыл, что в тебе двое детей дома? Их треба годувати и так далее, и тому подобное. Они уже в школу пішли. Второй звонок. Ну, и третий звонок. Синку, ты что, забыл, что у нас тут треба туда, сюда, у нас тут урожай собрався? Ты кому там пашешь землю? Кому ты там, ты сепаратистам что ли картошку выкопаешь, а ну давай до дома возвращайся. Ну в общем, звонков много, фантазировать по-разному можно, но мы видим, что они начали передвигаться, дабы обозначить свою позицию, что не-не-не, вы неправильно нас поняли. Э -э ну и им как бы напоминают, не забывайте, что вы в гостях. Мы еще вернемся к этой истории, это очень смешная история здесь, на самом деле, вот этот южный котел, хотели бы домой вернуться, да вот дорога, вышли бы на Российскую Федерацию, на территорию, уже попросили бы убежища и все, уже делали так миллион раз, их побраты мы, ну много раз, ничего в этом зазорного нету. Если они думают, что они попадут в прокуратуру по обвинению там в дезертирстве и так далее, ну так а какую задачу они тогда здесь исполняют? Два-три звонка в штаб АТА и все, и решили бы этот вопрос. Какую боевую задачу мы тут делаем? В глухом-глухом тылу. Ну, какую? Никакой. Вообще, вот никакой. Ну, вот вам и ответ. Значит, э, смысл их здесь нахождения? Никакого. Есть угроза личного состава? Сообщить это и все. Применяются там свои действия. Вот так вот командование принимается на себя внутри и переходит. В общем, они давно могли уже отсюда уйти, но почему-то они не уходят. Не знаю, почему. Функции они особых здесь не выполняют. Ну, решили подойти. А может быть им свистнули вот эти вот хлопцы в котле? Над красным лучом и говорят, давайте в красный луч, давайте в красный луч. Ну что ж, встретятся они не в красном луче. И мне кажется, произойдет тогда операция дежавю. Потому что вот эти хлопцы, им же известно, когда они прорывались к Миусинску. В Миусинске они и остались. Остатки их были разбиты перед отороцитом. Это они тоже помнят. Или решили проведать могилки побратымов. Что они здесь делают? Уже давно бы вступили либо в переговоры, если не желаете вступать в переговоры, перешли бы на территорию Российской Федерации и все. И вас бы домой бы отправили и выкинули бы где-нибудь в Белгороде или куда вам там ближе. Граница большая. Странные вещи происходят. Ладно. Амбросиевский котел. В принципе он зачищен практически полностью. Некоторые остатки карательных батальонов находятся сейчас немножко западнее населенного пункта Кутейникова. Они откатились от Моспина. Получили там немножко под Не хотят они иметь ту же участь, что и ребята под Иловайском. Большое количество украинских военных, нацгадов, э, фашистов и просто мобилизованных ребят из Украины, которым вручили оружие, вот здесь вот осталось и погибло очень большое количество. Также большое количество до сих пор находится в плену и являются военнопленными э, в армии Новороссии. Ну вот их ни то, ни то не устраивает и думают, как бы так вот, знаете, и рыбку съесть. И ну вот так вот. Но не получается. Пока еще не придумали они свой своеобразный план по своему спасению. Потому что они поняли, что спасать их не будут. Ну и такого же плана нет в штабе АТА по их спасению. Это котел уже четвертый, мы обсуждаем. Что у нас дальше? Каких-либо изменений в линии фронта в южном направлении особо серьезных нет. По-прежнему возле Старо-Марьевки проходит линия фронта. Также здесь есть некий населенный пункт Гранитная, он недавно был за хунтовскими войсками, но теперь здесь проходит линия фронта. Я бы не сказал, что здесь серьезный контроль идет того или другого населенного пункта, но линия фронта проходит здесь. И так или иначе, хунтовские войска здесь не могут вести каких-либо успешных боевых действий. А вот именно возле этих населенных пунктов единственная трасса, которая идет в Тельманово, другая им вообще никак нигде не подконтрольна. Потому что встретили они серьезные вот, э, сопротивления наших ребят возле Староласпы. Мост опять же здесь тоже взорван. Здесь дальше, чуть южнее гранитного идет река. И нужно форсировать реку, это не представляется возможным. По трассе на Тельманово, в общем им нужен этот Тельманово, да, районный центр, но они не знают с какой стороны к нему зайти. По воздуху не получается, по бездорожью надо реку форсировать, где-нибудь по зеленке идти, разобьются, потеряются и опять же там тоже река есть. Э, проблема это все, а вот трассы основные, они отсюда пытаются, ну не получается, кордон создан, да, сопротивление. И отсюда не получается, точно так же нарвались на второй уже оборонный пункт ополченцев. Не знают они, что делать с этим Тельманова, ну вообще никак не знают. Ну и ничего у них поэтому и не получается. Есть небольшие изменения, у нас сегодня поступала информация, но только по карте. Это не подтверждено, в сводках мы ни разу не видели на самом деле, что противостояние в восточном микрорайоне города Мариуполя, э, Сартана и Толоковка. Толоковка числится опол за ополченцами. Хунтовские войска здесь передвигаются, может быть мы увидим пару видео каких-то о разгроме, либо тех либо каких-нибудь инфраструктур, либо там блокпостов Укровских. Ну, мы знаем, что этот район нашими ребятами очень хорошо пристрелен. И здесь есть достаточное количество реактивных систем залпового огня, дабы э, Укровские войска не высовывали далеко нос. Потому что наши ребята взяли, собрались, отдали определенный район. Укровские войска туда зашли, и в тот же момент они будут разбиты. Вот в тот же момент. Им тоже могут помочь немножко разместиться там и укрепиться, чтобы они не сразу собрались. И вот тогда они бегут, и на видео мы видим, сало уронили, и так далее, и тому подобное. Бросают все, текают пустыми. Диверсионно-разведывательные группы, работающие вот немного севернее Мариуполя, занимаются задачами в соответствии с каждой диверсионной группой, какая была поставлена. То ли разведкой, то ли ликвидированием колонн, то ли подрывом или уничтожением... Противника или личного состава противника, или затруднению логистики противника. Ну, по-разному. В общем, у каждой группы есть своя задача. Они выполняют эти задачи. У них есть некие нейтральные зоны, есть определенная возможность передвижения. И я знаю, что при желании они могут легко наладить свое боебеспечение, либо подвоз боеприпасов с южной группировки, расположенной возле Новозовска и Тельманова. Есть у них такая возможность. Это да. И второй момент... Они хорошо сдерживают маленьким численностью, вот, э, маленькой численной группировкой, хорошо сдерживают э, хунтовские наступательные действия по массированному, знаете, вот такому захвату больших территорий. Много задач они выполняют. И сообща у них есть определенная задача, они растянулись, присутствие большое э, получается такое сформировано. И задачи выполняют отдельные. Точечные удары тоже эффективно наносят. Мы увидим несколько видео еще в ближайшее время. Что у нас под Докучаевском? Здесь хунтовские войска до сих пор не покинули населенный пункт Александриновка. Но, думаю, это ближайшее время. И сегодня-завтра, ну завтра. Сегодня-то нет. Вот завтра, может быть послезавтра, этот населенный пункт будет хунтой оставлен. Он не выполняет здесь определенных задач. Даже если им сложно, они тут тяжелые на подъем. Бывает и такое. Ну, даже если им это сложно сделать, все равно они покинут. С приказом или без приказа. Получат они там приказ от штаба то оставаться любой ценой, там, держать позицию, отходить не имеете права и так далее, и тому подобное. Ну, логические вопросы уже задаются. Если раньше эти приказы выполнялись, то теперь почему? Вопрос логичный, почему? Как бы группировок здесь кому подтверждения нету. Наступательных действий вести это самоубийство, у них нет элементарно сил для этого. А вот быть в таком полуокружении им тоже не нравится. И на эти вопросы генералам штаба АПа придется отвечать. Поэтому потихонечку они собирают уже чемоданы в таком пред... Э, в передислоцированном состоянии находятся хунтовские группировки. Даже если есть блокпосты укрепленные, интересные, ну, здесь они не представляют большей ценности, чем личный состав. Думаю, что завтра-послезавтра они покинут населенный пункт Александриновка. Нет смысла им занимать его. Западная линия фронта закреплена за Константиновкой, Маринкой и Старомихайловкой. Также немного севернее она проходит возле населенных пунктов вот Невельская и Первомайская. Пески теперь за ополченцами. Ополченцы выгнали оттуда хунтовские войска с большим количеством бронетехники, которая пошла на помощь карателям и фашистам в Донецком аэропорту. Там большие боестолкновения были, там большой пожар был. Очень большое количество использовалось артиллерии, с одной и со второй стороны. Огромнейшее просто количество. И вчера был целый день там бой, интенсивный, вот самая горячая точка была вчера, 14 сентября. Сегодня там дочищаются определенные моменты, вещи, и возможно ребята либо подзаряжаются, либо еще второй план в действие вступит по дочищению, потому что основная зачистка, основная фаза зачистка произошла. И хунтарям дали понять, что какие бы каратели там не были, и наемники, насколько бы профессионально они там не вели свою деятельность, да, тем не менее силы здесь нет ну, как-никак превосходящие со стороны армии ДНР. И каратели должны э, смириться с тем, что воевать против превосходящих сил им довольно проблематично. Тем более, находясь в окружении без подвоза соответствующего оборудования, техники, боекомплектов. И ням-ням они тоже любят. В Есиноватой был бой вчера еще, и хунтовские войска там, как обычно, в не знаю в который раз уже, потерпели очередную вот разведку боем, э, Поражение. И отошли обратно. Неудачные попытки были. Сегодня поступила серьезная сводка, что небольшая хунтовская группировка под красным партизаном была нашими ребятами зажата. Вот и красный партизан. Сюда зашли хунтята, а вот здесь есть еще значочек. Смотрите, вот он. Да, вот он, красный партизан. Уже числится за нашими войсками. То есть здесь противостояние идут, да. Я думаю, там небольшое такие вопросики, э, кто где как будет сдаваться или переходить, или оставлять технику. Немножко при, придется все-таки повредить им инвентарь, но ну, не без этого, не без этого. Э, идут боестолкновения, и хунтовские каратели небольшой группировкой попали в окружение. Ну вот такой вот глупый приказ, решил себе возомнить. А может быть, знаете, образовался такой вот хлопец какой-нибудь, зовут его там э, какой-нибудь... Иван Або, Павло, или, ну да не важно там, Павло Петрев, вот такой вот, и неизвестный какой-нибудь, по нашему Петров. И вот такой вот Петя Петров пришел туда и говорит, ребята, у меня есть задача пройти в Раду. В Раду сейчас как проходят? Либо по ранению взад. Ну, это уже бренд использованный, извините. Либо по какой-нибудь авантюрному заданию. Давайте я вас героически сейчас поведу. Мы сейчас пойдем на красный партизан, там Пантелеймоновка, там сепаратистов всех разгоним. И вообще пошли к нам Безлера. Безлер там, а мы сейчас возьмем и Безлера предоставим им, а? А ну давайте ты, хлопцы. И все, и автоматически мы герои. Ну, представляете, я, Павло Петров, сейчас приведу в штаб ата Безлера самого, лично. Разве я не смогу? Да смогу. И вот поверился, вбился дурную голову, решил пропиариться с помощью какого-нибудь боевого достижения. И что в итоге мы имеем? Микрокотел, хлопцы все загинули, технику потеряли, а вот цей герой сейчас будет рассказывать нам на камеру завтра у Безлера, что он такие несчастные, 10 дней его мобилизовали, и вообще он не знает, что тут робится, что тут, тут коится. Может быть и такое, тут тоже можно фантазировать, как и с котлом возле Дьякова. Какой, какой черт их, какой их без сюда завел. Ну, на самом деле, как бы там ни было бес, <как>, как их сюда занесло, такой маленькой группировкой. Что мы видим по поводу котлов Дебальцева? Хлопцы с Дебальцева, мобилизованные все-таки решили не спасать свою группировку возле Жданова. И вот Жданова, казалось бы, да, реальные ребята, которые действительно имеют Боевой опыт, имеют боевую подготовку, военные серьезные, предприняли попытку, вышли близко к Кировскому, зашли в Малоорловку, вот, и растянулись. Вот показывают, на там еще хунтята есть, не знаю каким образом, думаю, что не соответствует действительности этот значок вообще, просто кто-то ляпнул. Ну, в общем, растянулись, попытались, и что они увидели, что с Дебальцева их не то что встречать не собираются, а даже дружеские огонь им предлагают. Хотите пирожков? Или что вам там нужно? Что у вас не так? И вот отсюда звонят сождановки, ребята, у нас все не так, у нас нету оружия, у нас нету ракет, у нас нету зарядов к реактивным системам. А они говорят, мы вам сейчас вышли. И вот они высылают по почте их вот таким вот образом, бабах, бабах, ба ну друг друга. Ну как бы, а вы там ловите, вот как словите. То есть дружки огонь этих не устроен, решили они опять скукожиться, сгруппироваться, потеряли определенное количество своего личного состава, утратилось у них, опять же лишний раз боеготовность и боевая способность атаковать и дальше вести действия. Потому что вот эти пирожки, которые пересылали им с Дебальцева, ну, вот не тот образ посылки их устраивал. Наверное, хотели из рук в руки получить, а получилось навесными ударками. Вот и поиграли они друг с дружком в такой вот волейбольчик. Повесили нашу сеточку здесь, но по своим правилам, Представляете? Наши ребята нормально, а почему? Вот Янакиево, Комунаровск, Малорловка. Ну, считайте, что это сетка волейбольная. Ну, и сидит где-нибудь судья, типа Безлера в Горловке, наверху. И говорит, ребят, вы играйте, мы не вмешиваемся, но правила-то наши, я же судья. Как только нарушать где-то правила, их сразу, а, ну, бру, свистят. Ну, а свистят, мы знаем, как исходящие и входящие смс-ки. В общем, здесь интересное такое боестолкновение. Хунтята решили нарваться друг на друга. Обиделись. Я думаю, что вот эти обиделись на этих, а эти еще больше обиделись на этих. Вот так вот дуются они. Ну ничего, дуются и дуются. Что мы видим с бригадой Мозгового? Первомайск они никогда не брали в окружение, и не надо тут рисовать каких-то штучек, там кто там рисует это, не будет этого. Первомайск всегда был и под контролем армии Новороссии. И не надо тут ничего рисовать. Это самый один из самых героических городов, такой же, как и Берлов, э, Горловка, такой же, как Янакиево, и такой же, как Донецк и Луганск. Так что нечего тут рисовать, и в Первомайске не сдадут этот населенный пункт. Вот здесь я бы сказал, что возможно оставление нашими ребятами некого населенного пункта Боровское, потому что этот населенный пункт занимался только исключительно для того, чтобы сюда подвезли определенные войска наши боеспособные, чтобы занимать Лесичанский треугольник. Но поскольку эта задача сейчас не стоит первостепенно, здесь можно оставить одну диверсионную группу, и все, и остальные войска вывести. Если здесь есть какие-нибудь механизированные расклады, мне же неизвестно, то, конечно, они должны покинуть эту зону. И, тем не менее, хунте дать якобы присутствие, что они ну, очередную перемогу себе добились. Ну, надо же хунте что-то как-то давать. Это уже не вообще озвереют. Хотя звереют они бывают периодически. Ну, вот такие вот вещи. В ближайшее время, возможно, мы увидим, что линия фронта будет проходить от Капитанова и вот так вот до Нижнего. Ребята здесь оставят контроль этой территории, оставят диверсионную группу, немножко пошалят в тылу и опять точно так же вернутся домой. С определенной задачей. А Хунта будет радоваться, что отрезала огромный кусок, э, угрожающий Северодонецку, Лисичанску. Вот, вот здесь. Ну, Безлер. Ой, Безлер, э, Базговой сюда вернется. Это его родные пинаты. И он прекрасно знает, что он обязательно повидает свои места. Вот, в принципе, собственно говоря, и все. Небольшой вот выступ здесь у нас по развитию майста. И линия фронта, проходящая на славяно -Сербске. Я уже упоминал. Ждем дальнейших изменений, сводок. Первоинтересующие наши задачи это Дебальцево-Котел. Здесь какие-то... Семенченко бы сказал, очень интересное игровое шоу. То он политическое шоу говорит, а игровое. А вот политическое шоу произошло в «Красном партизане». Новый депутат, новоиспеченный, да, в Раду, не выполнил задание. Вот может быть ему так сказали, слушай, мы тебя поставим там третьим списком в партии, иди нам приведи кого-нибудь, хоть не Безлер, да кого угодно, там иди там, там дали ему имя, все, иди, и вот он не выполнил. В общем, здесь предвыборная кампания, вот эта вот хунтовская, провалилась возле красного партизана, цена мы увидим в ближайшем видео в будущем, сколько там БТРов, танков и личного состава погибло со стороны хунты. Что мы еще видим? В общем, здесь игровые какие-то расклады, здесь политические. Что здесь с наемниками Наши инвестиции в Донецком аэропорту? Будут ли наем, когда же они будут ликвидированы? Ребят, дочищается. По аэропорту ничего вам не скажу, потому что дочищается. Не зачищается, а дочищается. И это существенная разница, что происходит в Донецком аэропорту. Небольшие боестолкновения вот возле Докучаевска. Думаю, что хунта там покинет некоторые территории, абсолютно незначимые для нее. Ну и линия фронта здесь перед Мариуполем практически не меняется. Эти боятся выйти дальше, потому что знают, что здесь есть реактивная система залпового огня. А у этих, ребят, не стоит сейчас задача, либо нет возможности брать Мариуполь. Ну, про взятие Мариуполя, про такой массирование мы бы знали. И как минимум вот эта группировка наша бы реально бы очень серьезно усилилась бы. Нашей армии Новороссии прям по трассе Н-20. Так вот, прошлось большой колонны. И тогда бы для хунта это был бы серьезный звоночек, что Мариуполь скоро будут штурмовать. Пока его штурмовать не собираются. Линия фронта вот здесь закреплена таким образом. Вот и все. Да, все время забываю про вот этих хлопцев э, в Дебровке.